привет ребят сегодня у нас 5 января и вот решили мы пока есть время настроить автомобиль по широкополосному датчику кислорода опять же повторяюсь вес 18 стандартная полностью собираем при помощи гуджидая, потом мы их обработаем по приезду в самом куджидая и перенесем эти данные уже на нормальную прошивку, потому что сейчас у нас зашита евро 0 без контроля вообще как такового ну, смеси, потому что у нас вместо датчика кислорода вкручена широкополосные датчики кислорода, который как бы по Bluetooth у меня общается с компом и передает данные о смеси вот она здесь показано, это э, заданное а это текущее ну и по, по ну что я еще сделал, фазик соответственно крутили и не было времени вот так вот э, нормально покататься, нормально логи собрать чтобы идеально прямо сделать объемную эффективность и чтобы максимальная отдача была ну а тут как бы грубо говоря эти новогодние каникулы до 9 числа и у меня есть время, вот и у человека есть время, то есть ну Решили сегодня вот покататься. Единственное, что мы сегодня стреманулись, э, откручивали датчик кислорода, родной. Он вообще ни в какую не шел. Э, потом я уже плюнул, думаю, последний раз попробую, короче. Надеваю головку, блин, бац, а он от руки пошел. Мы так удивились, блин. Ну, короче, вкрутили, все. Теперь катаемся. Ну и по приезду опять же нам надо будет открутить широкополосник, вкрутить обратно туда родной датчик, чтобы это все работало. И... Ну, в общем-то, и все. Я думаю, что, наверное, все-таки у нас все получится. Катаемся мы уже как-то дофига, да, час, да, где-то катаемся приблизительно. Ездим по Кольцевой, уже темнеть начинает, потому что 16.23 уже, уже солнышко ушло у нас. Ну, Луна, она и днем, и ночью, да, самолетики тут летают. Ну, наберем данные, соответственно, обработаю перваку сразу же сделаем, я накатаю на нормальную прошивку, зашьем автомобиль, а дальше дома я уже буду досконально изучать логи и править прошивку как таковую. Посмотрим, конечно, интересно, что выйдет из этого, но думаю, что все должно быть хорошо. Так что вот такие дела у нас. Снимать особо тут нечего, катаемся и, и все. В общем, не забываем ходить под видео, у нас там ссылочка на драйв вконтакт на группу ВКонтакте, ну, и на драйв как таковой. Соответственно, колокольчики жмем, смотрим другие видосики, ну, и думаю, что скоро, наверное, прошивка у нас на 1.8 будет нормальная. Ну, как нормальная, я имею в виду, что докатаем, выкатаем все как надо, и скорее всего, релиз скоро будет. Так что вот такие дела. Ладно, в общем, всем пока и до новых встреч.